Так, время два ночи, чё поделать? Посмотрю-ка я ютуб Блин, я же давно видосы не снимал Посмотрим, когда там последний ролик был Кого? что то я, по-моему, сбился с графика немножко Пора бы снять видео всем привет, с вами Aijan. Сегодня я буду играть в Skywalks на серии Hypixel и также буду записывать звуки кликов своей мышки. Надеюсь вам понравится, а мы начинаем. <музыка> Panda, panda, panda. I got bribes in Atlanta I'm not